Если во время работы у сотрудника кассы возникли проблемы с терминалом, например, завис терминал, либо на экране терминала высвечивается сообщение о операция» или готов к работе, и в один из розница ошибка 999 пинпад не отвечает, то необходимо перезагрузить компьютер. Если перезагрузка компьютера не помогла, следует обратиться в техническую поддержку банка по номеру 79 89 79.